Будущие телевизионщики на вступительных экзаменах в Казанском федеральном университете. Конкурс очень высокий, более 50 человек на место. А если брать вообще общий конкурс, да, то вот ну, примерно такое до 10 человек на место. Это нас радует, есть из кого выбирать. Ученики IT-лицея стали чемпионами в Олимпиаде юных геологов. С заданиями справляться тоже было сложно, так как были некоторые неожиданные задания. Понятное дело, что есть еще над чем работать, но результатом я довольна. Актуальность проекта и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат, это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление тканей почек пациента. С органом есть риск отторжения. И актуальность проекта и для чего мы разрабатываем на наш биомедицинский препарат. Это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление тканей почек пациента. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Диана Желенкова. Вступительные экзамены в Казанском федеральном университете продолжаются. Очередь дошла до абитуриентов, желающих поступить на направление дизайн и телевидение. О том, как сдают внутренние вступительные экзамены будущие телевизионщики, узнаем в следующем сюжете. Традиционно для поступающих на направление телевидения проводятся внутренние вступительные испытания. Но в отличие от прошлого, в этом году творческий экзамен проходит в формате тестирования, состоящей из 20 заданий из различных областей знаний, включая литературу, русский язык, обществознание и другие. Эти вопросы помогут оценить кругозор абитуриентов, говорит старший преподаватель Антон Анохин. Большая часть абитуриентов сдают экзамен в дистанционном формате. Часть, хотя такая большая, хорошая часть, там, по-моему, около 70-80 человек сейчас присутствуют в аудитории, они сдают точно, для того, чтобы ну, уравнять, так скажем, шансы, для того, чтобы э, все были в равных условиях. В этом году у нас, несмотря на то, что он считается этот экзамен творческим, но он представляет собой тестирование. В этом году в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций подано около 2800 заявлений на все направления и формы обучения. Самый высокий конкурс традиционно он бывает на, на, даже там, где нет экзамена, это на рекламу связи с общественностью и на направление телевидения. Вот. Конкурсы по бюджетным местам, но их мало, поэтому там конкурс очень высокий, более 50 человек на место. А если брать вообще общий конкурс, да, то вот ну, примерно такой, до 10 человек на месте, это, общем, нас радует, есть из кого выбирать. Действительно, есть из кого выбирать. Вот и Альбина Шафеева после вступительного испытания на телевидении записала стендап. Сегодня ребятам с направления телевидения предстояло написать экзамен. Они уже написали тестовую часть, обстановка сильно накалилась, ведь каждый из них понимает, что именно от этого экзамена зависит их будущее. Альбина Шафеева, Универньюз. Творческие экзамены прошли, впереди еще несколько вступительных испытаний. У нас осталась математика, у нас осталась информатика и впереди большой день. Это такой день, комбинированный по экзаменам, это резервный день 26 число. Это именно для тех категорий граждан, которые не успели сдать экзамены в, по датам, по какой-либо уважительной причине. Мы принимаем тоже большое количество заявлений на регистрацию на резервный день, поэтому один из больших дней тоже будет 26 июля. Энджимин Небаева, Ленардо Влитяров, Универньюз. Лицей имени Лобачевского и Сунц-Айти лицей Казанского федерального университета вошли в десятку лучших школ Казани. Рейтинг, составленный на основе результатов ЕГЭ с лучшими баллами по русскому языку и математике, опубликовала мэрия Казани. Учащиеся команды Ферсман-Айти-лицея Казанского федерального университета приняли участие в седьмой республиканской открытой полевой олимпиаде юных геологов и стали чемпионами. Как им удалось завоевать победу, узнаем в следующем сюжете. Республиканский этап Олимпиады прошел в городе Альметьевск. В команде традиционно 8 человек, которые приняли участие в 11 различных видах соревнований. Геологический маршрут, минералогия, палеонтология, полевая стоянка и другие. На базе нашего лицея создана так называемая геологическая площадка. Ребята изучают геологию в рамках кружковой деятельности. На базе лицея преподаю при я. Кроме того, вот во втором полугодии... Этого учебного года прошедшего участники нашей команды выезжали на занятия в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На базе института проходили практические занятия, которые, конечно, помогли нам хорошо и качественно. Первенство в индивидуальном зачете досталась Элина Латфулиной. Бронзу забрал Адельсон Гатуллин. По словам участников, к победе привел только упорный труд, потому что при подготовке нужно было запоминать большой объем информации. С заданиями справляться тоже было сложно, так как были некоторые неожиданные задания. Понятное дело, что есть еще над чем работать, но результатом я... Довольно. Сейчас команда готовится ко всероссийскому этапу Олимпиады, который должен пройти в Екатеринбурге. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Свердловской области, было принято решение провести Олимпиаду в онлайн-формате. Инжимини Универньюз. News. Завершилась школа творческого актива «Я. Творчество КФУ». В летней школе приняло участие более 50 студентов из разных институтов Казанского федерального университета.